Доброго времени суток, уважаемые друзья, подписчики. Я Игорь Черноусов. и это видео я записываю специально для своих партнеров в проекте Antinime, в проекте, который организовал Сергей Еленин. Проект, который позволяет людям начать зарабатывать. Грамотно учит, как продвигать бизнес-проекты на примере работающей сетевой компании Enel. И в этом видео я расскажу о инструменте, который я даю своим партнерам, даю его практически бескорыстно, то есть такой инструмент получают люди, которые уже начали работать, которые активировали свой контракт. Даю вам вот такой вот инструмент. Это ваш личный одностраничный сайт. Я этот сайт покупал. Покупал его вот вы этих ребят. Они его продают, видите, за 4700. Сейчас продают со скидкой. Вот Вы его получаете ну, практически бесплатно. То есть получают его те люди, которые работают. В этом видео я расскажу, что вы должны знать об этом сайте, как его использовать, то есть для чего вы можете использовать этот сайт, чем он вам поможет. Я расскажу о том, как этот сайт отредактировать под себя. Вы увидите, что никакой сложности в этом абсолютно нет. Поэтому вот эти вот 3000 с чем-то рублей это те деньги, которые вы легко заработаете самостоятельно. Я вот буду сайт редактировать для своего наиболее активного партнера, это Андрея. И вы увидите, что вообще никаких сложностей нет. А я расскажу для тех, кто не знает, как затем этот редактированный сайт а, загрузить на хостинг и домен. Но в этом ролике я рассказывать не буду. Я вам дам ссылки на свой тренинг, где я уже об этом рассказал. Есть отдельный видеоурок, как купить хостинг и домен, как залить. Вы его посмотрите и все аккуратненько повторите. Будут какие-то вопросы. Пожалуйста, пишите в нашей группе, в нашем чате. Я либо помогу, если незначительные вопросы, либо допишу еще какое-то отдельное видео. И в заключение видео я расскажу о том, как привлекать клиентов на сайт, то есть как его раскручивать. Потому что если вы приобрели сайт, если он у вас есть, но на него никто не заходит, смысла в этом инструменте вообще никакого нет. Значит, друзья, что вы должны знать э, в первую очередь об этом сайте? Ну, во-первых, этот сайт уже купила достаточно много людей. Это ребята, вот эти продающие вот этот одностраничный сайт, они активно рекламируются и... Многие нл у них уже купили, поэтому этот сайт уже, можно сказать, примелькался. Но ничего страшного в этом нет. К сожалению, а может быть и к счастью, большинство MLM-предпринимателей не умеют активно привлекать людей на свои ресурсы. Поэтому многие люди, которые купили этот сайт, они его не используют на всю мощность. И это, естественно, плохо. В конце ролика я вам расскажу, как массово привлечь людей а, себе на одностраничный сайт. Итак, что делает этот сайт? Значит, Друзья, этот сайт не может использоваться как система автоматизированного рекрутирования мы конечно тут немножко уже подделали для того чтобы этот сайт стал частью именно системы приглашения на автомате а как сейчас работает этот ресурс сейчас этот сайт просто сформирует вам базу людей собирает заявки тех кому эта тема интересна то есть, если вы сюда перевели заинтересованного человека, человек оставляет свои контактные данные, и вы получаете себе на, на почту заявку с контактами человека, которому тема заработка или работы в NL International интересна. Дальше вы этого человека начинаете с помощью доступных вам средств коммуникации, либо письмами, либо звоните ему на телефон, который оставил, начинайте этого человека докручивать. Задача этого сайта просто-напросто отобрать вам из той массы людей, которые вы на него перевели, тем, кому эта тема интересна. Мы немножко э, этот сайт доработали. То есть, когда человек вбивает то есть, свои контактные данные, то есть хочет получить вот эти вот видео, Пишет сюда почту, убивает какой-то свой телефон, нажимает на кнопочку «Получить», появляется вот такая страничка, которую можно менять, и его сразу же перекидывают на страничку, на которой расположены 8 видео о компании Enel. И человек может переходить по этим видео и получать какую то информацию о компании NL последовательно узнавая о компании все больше и больше к сожалению вот в исходном варианте этого сайта ничего другого здесь и не было но да человек посмотрел фильм ну и что такой вариант рекрутирования он конечно очень простой примитивный то есть здесь не используются никакие электронные письма сразу перекинули и человек сразу же начинает смотреть в этом есть какой то свой плюс что мы сюда добавили? Кнопочки «Стать партнером НЛ» и ее не было. То есть мы ее добавили. То есть человек смотрит видео. И если ему правда уже становится интересно, он может сразу же с этого сайта начать регистрироваться. Вот это был сделан первый шаг в плане того, чтобы сайт работал как система автоматизированного привлечения клиентов. Конечно, когда мы этот сайт доработаем, эти кнопочки будут, естественно, и на главной странице. Потому что, конечно, обрабатывать каждого человека по телефону это достаточно тяжело и ну, не совсем удобно. То есть, тратится колоссальное количество времени. То есть, основная задача этого сайта – это собрать контактные данные, которые приходят на почту. То есть, вы на почту появляете вот что-то типа такого. То есть, приходит заявка, видите, форма заявки и в этом в, в этой форме заявки прописан телефон имя и э, почта человека который оставил свои свои данные имея эти данные вы с человеком можете связываться даже предлагается скрипт телефонного звонка как начинать с человеком э, разговаривать тоже этот скрипт вы получите чем лично мне не нравится этот сайт, здесь нет конкретики, то есть кроме вот призыва зарабатывать 1000 долларов ежемесячно, это, наверное, хочется очень много людям, здесь нет того, чего, например, я всегда вкладываю на своих одностраничных сайтах, это что получит человек, кроме какой-то вот иллюзорной мечты, если он начнет работать вместе с вами. Поэтому вот на этот сайт мы однозначно добавим кроме общих таких звездных обещаний, а, именно какие-то конкретные предложения для партнеров. То есть будет конкретный блок, что получают партнеры после регистрации, как зарегистрироваться в компании, потому что этого сложно, сложного там, не, конечно, ничего нет, но видеоролик должен быть. И, естественно, на главной страничке будет не только вот эта вот форма, сбора лидов. Этот сайт сейчас работает по большому счету, ну как такая полуавтоматическая страница подписки, но и будет возможность сразу же, как на страничке с видео, сразу же регистрироваться в компании. Еще, конечно, одним минусом является то, что ролики выложены на YouTube и ребята не закрыли панель управления. То есть можно щелкнуть на значок YouTube и перейти на канал. Видите? То есть, конечно, в идеале в идеале, все эти ролики, которые есть на сайте, желательно перенести на свой YouTube-канал и отредактировать еще и ссылки. Кому это будет интересно, я тоже об этом расскажу. Вы увидите, что ничего сложного в этом нет. Итак, подытожим. Этот сайт собирает заявки, собирает заинтересованных людей, и вы их начинаете докручивать. Докручивать либо голосом, либо с помощью писем, но лучше, конечно, голосом. Еще раз повторюсь, я вам вместе с сайтом даю скрипт звонка, который, опять же, был приобретен у разработчиков сайтов, но... В нашем вводном модуле, который вы все проходите, это начальный модуль. В девятом уроке, который называется «Выходим в поле», у вас будет более качественный скрипт от самого Сергея Еленина. И в, в уроках 13, 14, 15 и 16, конечно, этот скрипт вы доведете до совершенства. Поэтому, ребят, э, проходите вводный модуль. И у вас будут все необходимые знания для того, чтобы грамотно с людьми разговаривать по телефону и грамотно им рассказывать о проекте, в котором вы участвуете. И, естественно, ничего людям не врать и давать им полезность. Тот скрипт, который идет у вас вместе с сайтом, я не считаю, что он вообще реально звездный. Вот эти знания, которые дает Сергей Еленин в своем тренинге, они, конечно, на порядок лучше. Итак, друзья, переходим именно к редактированию сайта. Всех, кто активировал контракт, ну, то есть всех, кто работает, вы от меня получаете вот такой вот архив. Он будет называться сайт 3. Это вот третья версия, мы тут его подрабатывали, дорабатывали. Вы скачиваете архивчик себе на компьютер, распаковываете в какую-нибудь папочку. А что вам нужно исправлять? Вам нужно исправлять содержимое вот этих вот трех файлов. Для того, чтобы вам править эти файлики, вам необходимо на своем компьютере иметь очень классную программу. Это текстовый редактор «Блокнот++». Вот он установлен. ссылку на его скачивание я ее, я ее дам. Итак, что нам нужно исправить? В первую очередь, нам необходимо исправлять адрес электронной почты, на который приходит заявка. Адрес почты исправляется в файл send.php. На главной страничке вам необходимо еще исправить контакты менеджера. Сейчас здесь мои контакты, Игорь Черноусов, мой телефон и электронная почта. Вам необходимо прописать свои контакты. Если вы хотите изменять картинку, которая появляется после подписки, я считаю, что это нужно сделать. Эта картинка хранится в файле, в папке Image. В файле order.gpg. То есть вы можете либо самостоятельно, либо кого-то попросить. Возможно, мы с Леной перерисуем более красивую картинку и ее также лучше разместить в качестве приветствия на ваш сайт. Сейчас она выглядит вот таким вот образом. И нам еще нужно будет править страничку, на которой расположены 8 видео. Здесь опять же исправляются контактные данные менеджера и самое главное исправляется ваша ссылка. На регистрацию а как же это все делается я перехожу в папку где хранятся у меня файлы моего сайта и начинаю с файла индекс выбираю этот файлик щелкаю правой кнопочкой говорю открыть с помощью блокнота опускаюсь практически в самый низ можно даже не использовать никаких операций поиска все расположено ну, в одном месте. Вот уже практически в самом низу я ищу Игорь Черноусов. Вы все будете искать именно Игоря Черноусов, потому что у вас будет вот такой вот исходный текст, как у меня сейчас. Нашел. Вот Игорь Черноусов, вот мой телефон и вот моя электронная почта. Я беру данные, которые мне переслал Андрей, и исправляю. Вот так. Просто выделяю, копирую правой кнопочкой и исправляю. Все как здесь. Больше ничего в этом файлике мы не правим. Нажимаю сохранить. Закрываю его. Перехожу к файлу Send, где у меня редактируется форма обратной связи. Выбираю опять же открыть блокнотом плюс плюс. Ищу раздел ваш электронный адрес. Удаляю мою почту и копирую почту Андрея. Лучше чтобы эта почта была на Яндексе. Все, в этом файле больше ничего не редактирую. Опять же нажимаю сохранить и закрываю. Перехожу в файлик, который называется старт, это где расположены 8 видео. Открываю его, нахожу вот такую строчку, где опять же мои контактные данные, Игорь Черноусов, мой телефон и моя, моя почта. Заменяю на данные Андрея. И теперь осталось поменять реферальную ссылку. Вот она реферальная ссылка, Enel Star чуть выше, Ref и так далее. Андрей, к сожалению, мне свою реферальную ссылку не дал. Сейчас я проверю. Да, реферальной ссылки Андрея у меня нет, потому что эту кнопку я решил сделать уже в самом конце. Вот Все, что нужно сделать, это вот поменять это окончание, где у нас ID. И опять же нажать сохранить. Вот все изменения, которые вам нужно сделать. На сайте еще установлена статистика. Изначально была установлена статистика от другого сервиса. Человек, который мне копировал этот сайт, он сказал, что это очень некачественная статистика, лучше ставить Live Internet. О том, как добавить в код вашего сайта статистику, чтобы вы видели, приводит к чему-то ваши действия раскрутки вашего сайта или нет статистику нужно дополнять обязательно я об этом расскажу в отдельном видео то есть какую статистику будем добавлять это еще посмотрим но ну, во всяком случае сейчас на сайте стоит лайф интернет но она работать у вас не будет потому что код этой статистики нужно будет поменять тоже ничего сложного тут абсолютно нет вот Код статистики Life Internet. Вам нужно будет просто-напросто поменять вот этот вот код на тот, который вы получите на сайте. Вот, заменим вот такой вот код, и ваша статистика уже будет работать. Но вначале, конечно, нужно зарегистрироваться и так далее. Но об этом я запишу отдельное видео, покажу, как пользоваться этой статистикой. Потому что без статистики сейчас ну, реально никак. Итак, обратите внимание, мне на редактирование этого сайта ушло ну, несколько минут. И ничего такого сложного и страшного я, я не делал. Что вам потребуется дальше? Если у вас уже есть хостинг, вы просто-напросто заливаете э, свой отредактированный сайт на свой хостинг на, в имеющийся у вас домен. Если у вас хостинга нет, вы обращаетесь вот к этому документу, который вы все получите. Это мой тренинг по привлечению клиентов. Он у меня абсолютно бесплатный. Я его выкладывал на свой тренинг-центр, но сейчас там идут технические работы. Поэтому я вам Предоставлю вот такой текстовый документ, где ссылки на видео, тайминг, смотрите эти ролики и выполняйте. Что вам потребуется? Вам потребуется урок номер три, хотя, конечно, можете посмотреть все уроки по одностраничному сайту, но урок номер три, покупка хостинга и домена, это смотреть обязательно. То есть вы смотрите этот урок и шагам выполняйте те действия в которых я рассказываю то есть покупаете себе хостинг покупаете себе домен и на него заливаете свой сайт опять же как загрузить сайт уже отредактированный на купленный хостинг тоже об этом отдельный четвертый урок то есть по большому счету вы смотрите уроки 3 и уроки 4 если есть какие то вопросы а их не должно быть потому что я там все чересчур подробно даже рассказал но если есть какие- то вопросы и вы в нашей команде Nine. ребят, пишите, в чат пишите, пишите в группе, либо звоните мне голосом, я однозначно вам помогу. Итак, вы загрузили сайт на хостинг, но чтобы он у вас работал, вы должны переводить туда людей. Вариантов гнать людей на сайт очень много. Я буду активно использовать вот эту группу. Вместо роликов, на которые сейчас происходит переход при нажатии на Подробнее. Я вставлю ссылочки, и люди будут переходить на сайт. Понимаете? Из сайта уже будут выполнять нужные мне действия. Раскручивая группу, люди будут знакомиться с проектом Монтинайм и переходить на сайт. Я буду делать так. Но это не значит, что это единственный способ, и что я вот только так привлекаю людей на сайт. Нет. Я использую все доступные мне средства. О многих из них я вам расскажу. Но, друзья, лучше начать с самого простого. Что такое самое простое? Разместите, пожалуйста, ссылку на свой сайт во всех статусах в ваших социальных сетях. Не, не важно, пользуйтесь вы или не пользуетесь, размещайте. А разместите ссылку на свой сайт сайт в статусе в скайпе везде, где есть возможность. Разместите подписи в своей почте ссылку на свой сайт. Будете кому-то что-то отправлять, пожалуйста, люди будут видеть ссылку на ваш сайт. Я вам дам вместе с этим сайтом два видеоурока, которые рассказывают, как привлекать людей на сайт. Но ну, это вот ребята, которые этот сайт продают, вот те видеоуроки, которые они дают вместе с сайтом, тоже вы их получите. Я не скажу, что они звездные, но можно пользоваться той информацией, которая есть в этих уроках. Кто бы что ни говорил, конечно, самый эффективный способ быстро привлечь людей на сайт это... Конечно, платная реклама в социальных сетях. Так как вы можете оплачивать за переходы на сайт, вы можете реально экономить свой бюджет. Но, друзья, если вы никогда не занимались платной рекламой в том же самом ВКонтакте, как бы это ни казалось просто, не надо это делать сразу. Потому что вы просто-напросто потеряете свои деньги. То есть вы их просто сольете в трубу. Сейчас есть прекрасная возможность. Я недавно делал рассылку об этой возможности. Опять же, текст этого письма я вам приложу. Человеку, которого я раньше учился и которому я безгранично доверяю, это Роман Сибирский, они сейчас организуют новый тренинг по платной рекламе ВКонтакте. Причем у этого тренинга есть бесплатная составляющая и платная. То есть вы можете подать заявку вот в эту закрытую группу, которая называется клиенты из контакта для инфобизнеса. Напишите в этой закрытой группе сообщение, вот здесь, что вы хотите получать э, клиентов из ВК. И вас добавят в группу. Вы будете пользоваться материалами, которые будут в группе предоставлены по рекламе ВКонтакте. Можете более подробно ознакомиться с программой этого тренинга. Вот текст этого письма, если вы не подписаны на мою рассылку, я его приложу вместе с материалами дополнительными и друзья реально воспользуйтесь возможностью потому что сейчас бесплатной рекламы ну никак вот не пробиться то есть вы не сможете привести нужное количество людей вам на свой одностраничный сайт поверьте даже если вы будете пользоваться средствами автоматизации все равно сейчас любое средство автоматизации это деньги в нем нужно разбираться. Сейчас, конечно, все социальные сети делают все возможное, чтобы народ на халяву не рекламировался. Поэтому использовать средства автоматизации человек неподготовленный, он эффективно не сможет. У вас есть неплохой инструмент, ваш одностраничный сайт. И самый простой, поверьте, самый быстрый способ привести на него людей, это заказать платную рекламу. То есть те деньги, которые вы бы вбухали в тот же самый покупку каких-то шаблонов, программ, изучение, консультации и так далее. Лучше их вложить в платную рекламу и сразу получить движуху на своем сайте. Поэтому воспользуйтесь этой хорошей возможностью и идите учиться, как создавать грамотно рекламные кампании ВКонтакте. Значит, на этом я свой видеообзор по инструменту «Одностраничный сайт» заканчиваю. Если есть какие-то вопросы, ребят, пишите, пожалуйста, в нашем чате. Буду отвечать. Если, есть, если вы не можете писать в чате, пишите в комментариях под видео. Я расскажу вам, ну, может быть, чуть больше о проекте Antinime, где мы все создаем свой бизнес. Ну и чем смогу, однозначно помогу.